Всем привет! С вами Никита. И сегодня я расскажу о умных часах Samsung Galaxy Watch Active. Ну что ж, приступим. Начнем с экрана. Экран сделан по технологии AMOLED, диагональ 1,1 дюйма, с разрешением 360-360 пикселей. Экран круглый по форме, яркий и сочный. Стекло Горио Глаз 3. И из-за этого стекла часы не царапаются, в отличие от Миван 4, который за целый год накопил много царапин и несколько неглубоких трещин. Сбоку находится две кнопки. Сверху два отверстия, за ними микрофон и барометр датчик давления сзади оптический датчик пульса а цвета корпусов черный зеленый серебристый как у меня и золотисто розовый ремешки меняются их много также они подходят к актив 2 и наоборот В умных часах есть Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC. Кстати, у NFC из систем электронных платежей поддерживается только Samsung Pay, которого у нас в Украине нет. Процессор Exynos 9110. оперативной памяти 768 МБ, встроенный 4 ГБ, на которую может храниться музыка, картинки, приложения и другие файлы. Аккумулятор литий-ионный на 230 мАч. Зарядка тут беспроводная. Вот так выглядит зарядка для Galaxy Watch Active. Цель устройство состоит из платформы и кабеля с USB штекером. Очень похоже на зарядку для Apple Watch. Доряжать без проводов можно так и от повербанка с беспроводной зарядкой, так и от телефона Samsung, если в ней есть функция PowerShea. Вся эта кухня работает на операционной системе Tizen 4.0. Итак, меню. У нас тут встречает цифербот и удержание можно их менять. Дальше у нас тут находится место, где находится уведомление. Это ответ кольцем, как на Apple Watch, только тут это сделано в виде это розовое это действие зеленая тренировка двигаться каждый час это осеннее. приложение это дополнительные пишеты тренировки уровень стресса пульсометр сон календарь количество этажей и там всякие счеты, может, у других бюджетов. Итак, приложение. Так, телефон. С часов с этих часов звонить нельзя потому что там в нем нету ECM-модуля. ECM-модуль есть в, в LTE-версии VoxyWatch Active 2. Ну, вот. Это у нас клавиатура. Дальше у нас тут есть контакты. Поиск. Можно тут еще и добавить контакты. Бигсби это голосовой ассистент наподобие... Голосовой ассистент наподобие э, Google и Siri. Samsung Health. Вот там всякие показатели. Тут еще есть функция туеза и настройки. Дальше погода. Магазин приложений. Настройки, календарь, напоминание, музыка, про музыку. Там музыку можно слушать как с телефоном, управлять музыкой, а можно и загрузить в часы. галерея, найти телефон, мировое время, также установленные приложения, это у нас самсунговские приложения, это таймер, секундомер, калькулятор, голосовая заметка, интернет, браузер, да-да, с них можно заходить в интернет, баррель. Баральтиметр. Бар Дальше остальные не аристроник. Список покупок. Хивигу это навигатор. 2048. Игра такая. Джотер блокнот. Тетрис 2. Это Тетрис. Фонарик. стим видео. Итак, фонарик. Симплеер это видеоплеер. И еще одно приложение от Samsung это Smart, SmartSynx. очень понравились они не царапаются экран яркие и сочные и они красивые спасибо что вы посмотрели это видео ставьте лайки подписывайтесь ставьте комментарии еще в описании будет ссылки на на группу на телеграм-канал и группу где я буду где рассказывал об этих часах. И еще на следующей неделе появится видео про ЕСИМ. Ну что ж, до скорых встреч. Всем пока.